Приветствую всех любителей видеоигр. Продолжаем в нашем баре. Ну, я в прошлый раз вырубился конечно. Ну, что поделаешь, как бы? До трех часов ночи досидел. Так, время уже 11.20, нифига, все время летит. Я просто отвлекся буквально на минуточку. А, интересно, что там с нашими посылками. Это кошечка отдыхает. Я сразу на нее посмотрел, вспомнил, что нам должно было прийти... О, лежанка, паюка, дрожжики. Неудобный вход сделан, лучше бы на кнопку, если честно. Так, где у нас будет сидеть кошечка? Угу. Так, так, так. Давайте у камина, наверное, чтобы, если что, греться. Чтобы она могла всегда греться. Вот. Кстати, заметьте, комфорт растет. О, -о, О, и даже водичку можно налить. Ну, давайте пойдем вернем наше ведерка. А что у нас вообще по заданию есть? Ну, как бы. Задание. В принципе, надо до вечера было, надо было открыть его, а потом уже только вечером заниматься вот этими вот всеми делами. Камень я добываю, потому что он добывается тоже раз в день в целом. Так, что у нас там потом? Отлично. У нас тут, типа, а, там посев в, в три, по-моему, Поэтому придется еще ждать. А что ты забрать-то не хочешь? О. так дерево вряд ли выросли. А нет, вот одно и есть. Красота. В принципе, мало играет роль, когда открывать и а когда закрывать. Так, я так понимаю, пассивы собираются этим самым каком. Ты скажи, я скажу. Косой. Следующий сумму, но по пути. Надо бы сначала верхнюю, конечно, рубить, ну ладно. Не очень мне нравится то, что сразу же, сразу же после рубки появляются то, что нам нужно. То есть, если бы вот оно упало, потом надо было бы его рубить. Да, это отнимает время. Ну, чуть больше к реальности. Так, все, железо мы добыли. Мы сделали сразу делай сразу делай По -по -по -по -по -по. а ну все да вот так все. пусть будет и будет. сколько время? почти два отлично самый продуктивный день из всех продуктивных дней дерево конечно мало но мы закажем еще раз Киса. Не знаю, что ей надо Может ей надо быть потом молоко Что у нас тут Так, солодовый ячмень Пока все, что мы можем делать Ну да, у нас пока Так, у нас есть лагерь Мы можем делать лагерь хм, Ну давайте Можно сделать горький, можно сделать обычный Я Сначала обычный Всё, в принципе пока что все Это есть это есть Тут полная бочечка это пустая еще жареный ячмень ну в принципе можно открываться пока больше нечего делать это прибавляет комфорту но в целом пофиг на комфорт садите 10 семян и соберите культуру это понятно купите на стенный календарь о каменная мастерская купим купим не проблема календарик будет где-нибудь вот здесь висеть поблизости тот стол конечно далековато тут уже кто-то на мусор. вот Кинделя киньте Сейчас посмотрю, есть ли у нас это в меню. Да, есть, отлично. Да, чем больше народу, тем становится сложнее. То есть они даже уже просто приходят и уже начинают мусорить, разбрасывать что-то. Окошечко. Попить? Ой, на лежаночку. Отдыхать. А, спит маленький. Так, ну мы пока разольем пиво, пока чистенько, аккуратненько. Иду-иду. Отлично. Никто не дебошилит. Единственное, жалко, вот это нельзя скрыть. Я думаю, не, вроде не нашел, как скрыть. Чтобы это самое. А... Внизу смотреть, вот, за людьми. Потому что в целом вот, и вот этого человека уже не видно просто. Вдруг не него с этим В принципе, в принципе, из-за того, что алкоголь не портится, в принципе, из-за этого очень удобно... Да, тут почистим. Очень удобно понимать, что это сам... Да сейчас, сейчас, иду, иду, иду. А, ладно, я буду тише. Вот это хорошо. То есть они, в принципе... И могут не буянить, если их просить успокоиться. Это хорошо. Почему в самом начале, конечно, не показали этого. То есть бы показали бы, что... Это что зависит? Что они могут сначала успокоиться, а потом есть еще более буйные... Так, где этот? Ага, все, у нас больше ничего нет. А, а воду можно сюда засунуть? Нет, жаль. Просто как бы можно было бы, в принципе, просто воду наливать. Я его вывел отлично Но вот эти буйны они не дают репутации вот это обидно вообще никакой то есть в принципе их можно не трогать они начинают раздражать других посетителей а нам этого не нужно не хочет успокаиваться все до свидания время 1720 должен быть этот напиток богов если что он именно взял в целом Красота, спокойствие Ляпота ну. Какое же это было прекрасное приключение Я даже не увидел мусора Опа, где-то еще мусор А, вижу, вижу, все, кошечка, вижу, вижу Спасибо за подсказку Такое ощущение, как будто прям реально Может, может быть она будет подсказывать, где грязно типа, Где они грязь оставляют Если я ее долго не вижу Это весьма практично, а я сам могу есть то, что я приготовил? Вроде бы нет. Что, кстати, жаль. Было бы неплохо. Если бы я мог хотя бы просто это есть. Так, где-то опять нам устрили. Сейчас сначала обслужка, а потом уже уборка. Так, уже вечереет. Иду, иду, иду, иду, иду. иду. Так, чем больше, естественно, комфорт, тем больше репутация дается. Потому что я уже вижу, как они дают 51 без каких-либо проблем. Ну и, как я понимаю, тоже в зависимости от заказа, что они заказывают и сколько заказали. Что? Что ты видел? Расскажи. О, музыка меняется. Да что ж такое? Как же ты так нет, что ты тут все разбил? Интересно, что если всегда держать его в крыльзноте? Мрачное место. Неприятное местечко. А, ну потому что уже вечер, света-то нет. Да, да, да, да, да. я понял, понял. Хотя пока шел, прям разливал воду, отвечая специально. Мне в некоторых земельях это то светлее. Ну извините, ребятки, у меня бар работает до восьми. Пока что без света посидеть. Свечки в, ны... в, нын... в нынешнее время. В есть свечка. Ужасное обслуживание. Пошел нахуй отсюда. Мне нравится, катись. данный бабки давай, пока что. Да, пока не видно, точно, они, типа, в темноте пока не видно, они такие оп, Это уютное заведение, это блокаут. А, все. Закрытие. И последний, кого я обслуживаю и иду заниматься своими делами. Так, что нам нужно? Так, что нам нужно? А как задание? Джей, наверное, журнал. Нет. Джей. Не По-по-пуп, а, настенный календарь. А можно как-нибудь написать, да? О, настенный календарь. блестящий настенный канделябр. Настенный. О, факел. Вот. В принципе, это полезно 80, блять Что, придется завтра, блять Покупать его? Жаль Так, это пока что мы прекращаем делать Блять, почему медные руды у нас больше И нам нужен огромный стол 15 А, нам еще лавка нужна будет к нему. Так, ну все, можно ложиться спать если честно, делать больше ничего. Ну, конечно, блять. Нам устрили, пока никто не видит. рады так, так, так, так, так, так, так. У нас есть пять свечек. Их надо будет тоже потом покупать. 5 квостей, водички чуть-чуть. Каша, каши, сколько у нас каши? Ой, да у нас еще все в достатке, у нас даже 5 зернистый каши, 58 обычный, еще много что выпить можно. У меня еще варится что выпить можно. И уже сварилось. Отлично, у нас есть лагерь теперь. Надо будет сейчас еще ячмень купить, штучек 10. Ну, жареный ячмень нам не интересует. Суп. А, ну для супа овощи и мясо нужно, точно. Точно, точно, точно. Так. Горький хмель еще есть. солдовые ячмень есть. Э, а что то это самое? Недостаточно топлива. А, эш, держи. Так, ну а тут уже завтра. Ну все, отлично. Так, что я так это открою попозже, да? Да. Попозже. Ммм... Нам ростки нужны, если честно Деревья-то Все, заканчиваются Блин так. О! Половины 5 золота стоит это нам ее бесплатно дали Прикиньте, если начинать всю игру с нуля Это как долго до нее добираться в целом То есть, если каждый раз все покупать так, ну я на лежаночку в целом потратился. Табуретка, тумбочка, место, где хранить ваши вещи, кровать. О, окно 5 золотых стоит. Фига себе. Просто интересно, сколько что стоит. Надо что такое дешевенькое найти. Урок. Хороший вариант для подачи меда в ухе. О. Давайте купим один. Посмотрим, как оно работает настенный факел, настенный календарь не могу пока купить очень тяжелый лампа мысленная, понятно курильница для благовоний придает стильный запах ковер, кактус 60 лилия стоит книга, в ней полно букв картина это ладно, ладно, ладно так, другое уголь, понятно салфетка держит стол в чистоте швабра салфетка, миска. Это ладно, это по мелочи. Еда. Угу. Золото-серебряное. Раз, два серебряника. Яйцо 20, ячмень. Ну, в принципе, недорого, если честно. Если не закрывать прям постоянно бар. А вот завтра. Но сейчас у нас будет... О, я же не заказал нифига. Я же заказать хотел. Блин, а что я хотел заказать? Или я помню, что это был декор? А, рок, рок, рок, рок, рок, рок. О, тряпка. Предмет чистая и сухая. А что он дает -то? Ну ладно. Чучело. А, это, кстати, наверное, чтобы не ели этих. Надо будет купить. Факе, ладно, тряпка. О, ступка. Перемалывает и измельчает. Так, блядь, старинный меч стоит 27 серебра, да? Столько, столько серебра можно это самое. Столько все замутить. О, плюшу, Мишка, твой новый лучший друг. Блять, когда нет друзей. Паутина очень липкая. Комфорт. Это все, в принципе, прибавляет комфорт. Ну ладно, все, это вот мы заказываем. И спать, спать, спать. Потому что надо быстрее начинать новый день в целом. Почему? Потому что надо сразу будет открывать магазин. Так, а что я вот сюда могу закинуть? Вот даже если я закину, я же про это забуду, да. Все, спать. Все. Надо заработать просто серебра много, чтобы быть в достатке и пока что забыть. Так, все. Да стой, стой, стой, стой. Какой спать? Я еще даже кровать не заправил. Хотя, в принципе, зачем заправить, если я потом ложусь спать. Так, все, 6 утра, мы открыты. Блин. Так, иди сюда. Лагерь. Так, сейчас закину сюда лагерь. Да, у нас нет лагеря еще. Все, и приятного аппетита. Кому лагерь? Вот, вот, вот это, вот это я понимаю Вот это вы, это вы в нужное время В нужном месте Надо будет потом еще крепкий лагерь сделать Блять, там стол грязный Я же столы не протирал перед приходом, точно Блять, блять, блять, блять, блять Так, давай, давай, давай, давай Вот когда он уже забит И тогда, в принципе, удобно за всем следить Потому что не нужно каждый раз отвлекаться На уборку на клиентов в целом, когда они приходят что-то заказывать. Когда они уже сидят кушать, уже хорошо, уже все проще. Пошел уже 80, уже можно идти заказывать, кстати. Нам же уже настенный настелен, календарь. Так, сейчас лагерь кончится, мы сразу бочку отсюда заберем, потому что он ее потом будет мозолить глаза. Так, лагерь. Ага, все, сейчас. Блин, как стол они быстро засрали. Че ж вы? Как так-то? Так, все, пацаны, я отойду пока. Подождите, я сейчас приду. О, Роб пришел, отлично. Так, и это самое. И, и, и, и, и. Настенный календарь. Отлично. Вот, все, я заказал его. Кушайте тут, правильно, кушайте, кушайте. Так, а как тебе это самое? Ух ты, блядь. Плен... Так, а, а тебя что, как это самое? А, тебя поставить надо. О! Он еще и полный, смотрите. Пусть стоит здесь на столе. Красиво же смотрится. Хотя, в принципе, вот такие вещи должны быть вот здесь стоять, я считаю. Во, вот так. Во, вот так. Вообще красота. Ой, ой, ой, а что-то грязно, что-то грязно. Кстати, самый нижний стол, сколько вот я на него смотрю, да, их даже, если я убираюсь, он так не пачкается. Ой, водички налить, я иду, иду, иду. иду. О, отлично. У меня даже кошка в обслуживании, вы представляете вообще красота. Так где-то мусор вижу, иду, иду. Так где-то еще мусор, пока просто не вижу его, где он. Тут есть такая кнопочка волшебная, по-моему. Бля, подождите, N. Б, это декорирование, по-моему. Какая-то... А, вот В. Все, спасибо. Надо вспомнить, надо не забывать. Так, еще один заказик. Денежки растут. Денюшки растут на деревьях. Не у нас. Так, еще один заказ. А теперь можно пойти наверх. Отойти ненадолго. Забрать вот это. Поставить еще. Так, теперь... Воды недостаточно. Так, лагерь или мягкий? Эль? Мягкий пошел. Ой-ой. Мягкий эль пошел. Так, сейчас я вернусь, сейчас я вернусь, сейчас, сейчас. меня два воды просто наполнить. Так. Так, уже несколько клиентов. Надо, кстати, еще одну среднюю лавку сделать. Я должен знать, как здесь делать частоту. Просто хожу и убираюсь. Вот так здесь поддерживают частоту. Пришел, убрался, отошел. Просто буквально на минуточку. Вот, убрался раз. Убрался два. Быстро отошел. Ай, ладно, я сейчас вернусь. Я просто воды налить. Ну, или в туалет. Какой-то так. Ну, проще отмазать. Сейчас куда иду идти? Типа, типа есть секундочку. И... Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу. Да как можно называть меня сектантом, если, в принципе, тут нет ничего такого, ну, типа... О, заказ доставлен. Тоже хорошо. Так, побежали. Побежали, посмотрим, что там у нас. Календарик. Так, а что хотел... А, я хотел сусло поставить, да, точно. Еще пиво варится. Пива должно быть много. Но вообще, надо бы это самое... Жара. Вот. Так, а что мы тут можем приготовить А, ну да, каши Конечно, каши у нас всего этого пока много В целом пока много Что самое странное Никто мусор не разбрасывает Да, не разбросил ничего Да, это ты сейчас так говоришь что Сейчас всего 10 утра, сейчас светло <coughs> Сейчас повечереть, ты будешь думать, что здесь Темно, как в погребе Хотя мы свечку можем поставить. Так. Э -э ух ты. Нахренись. А, ну да, в принципе, прям вот здесь. Вот, вообще красота. Так, что это сейчас было за воскресительный знак? Он сам ушел, что ли? Или я не понял? А, мусор. О, -о красота. Ага, календарь еще и открыть надо. Популярная в будущем. Ладно. Доступно на уровне репутации 8. о, Хорошо. А, я же могу и так чистить, да? Блять, удобно. Так, киса, что там у тебя? О, сердечко растет. Чем, может, как-нибудь ускорить это дело? Сегодня весь день так пройдет, наверное. Что может интересного произойти за день просто обслуживания клиента? В принципе, ничего интересного, только вот накопим денежек. Так что. Шу! ШУ! Какая, какая морозилка! Ты шо? Так, ладно, день прошел. Ну, по крайней мере, рабочий. Все, они там опыт не приносят. Уходит уже потихонечку. Блин, надо на самом деле вот эти раскопки надо было тоже. -то, это это Потому что в принципе я всегда копаю одно и то. Накопилось, короче, полтора значит полтора золотых Это очень хорошо У нас теперь хоть что-что Нет-нет, но есть деньги Понял, что мне не хватает Этих самых Еды Прикиньте, еда кончилась По-другому даже и не скажешь Там сила и кончилась Каша, я прям смотрю какую-то белую кашу Думаешь, ну и так А оказывается вот... Так, стоп, сначала надо скосить Вот здесь траву во. И потом ее сажать А, то есть выше не могу, да? Так, выше все, не могу Значит, о, пару сажат О, красота Так Меди много Меди больше, чем этого самого Так, как я понимаю, выросла Предполагаю, по крайней мере, что выросла Ты точно могу срубать А то сейчас боюсь сатирана, как косану да, все, отлично, могу, могу, могу собирать Все, отлично Так, надо сразу заказать тогда Семена кукурузы, ячменя Это все на свете О, отлично Так О, по три можно сразу резать Так, надо вот так стоять Во, красота Так, сейчас мы быстрый семян еще собираем Так, вот здесь еще делают, пожалуй Недостаточно топлива Держи, конечно Дрова Дрова, сколько у нас? А, я не вижу, сколько у нас дров 49 12 деревов, все, это пока последнее Огромный стол мы не будем делать Большая скамья Маленький стол Подожди, большая скамья Маленькая скамья Блин, ну я могу сделать большую скамью? Могу сделать М -м -м -м. А зачем кувшин предмет да ладно мне просто сначала надо бы стол сделать целом хотя... так, по-моему, уголь да, есть ну хотя бы угля достаточно много добывается уже хорошо как бы штука реально прям очень-очень-очень нужна все, да, здесь все А, точно, мы же каменную мастерскую открыли Так, время 10 О, и дробилка Дробит лайки, ингредиенты Так, ладно, B9 Ух ты, ёпа. Так, тогда сначала Очистим территорию Все-таки у нас здесь камня больше Поэтому она будет рядом с камерой, ну, чтобы не отходя от кассы, В принципе, может потом все поле очистить. Все, игровой день, скажем так, без записи сделать чистый, где я буду сходить Денек, скажем так, постою. О, это самое. Обслуживаю клиентов. Посмотрим, что здесь будет раз, из разнообразия Потому что здесь еще что-то открывается на десятом уровне Этого самого репутации Чисто промышленный цех сзади Сзади своего этого открываю Жалко, кстати, их перенести нельзя Я бы их перетащил Так, вот, все, отлично Так, а вот так я поставить не могу Да, нужно именно прям, прям место ну, хорошо так, а это что? А это на кухню, наверное, только ставится, да. Так, не-не-не, все-все-все-все, пересекай. Так, забираем. Ещё... А, все, больше гвоздей не могу сделать. А, вот сейчас могу. Да забери. Так, пока только гвозди нужны. Огромный стол. Пошел, пошел делаться. О, красота. Так, а здесь что? каменный блок, полированный ступка. А давайте ступку сделаем. Все, красота. Воды набрали. Идем на кухоньку. Так, время ноль. У нас 3 часа игрового времени. Кашу надо поставить. Так, какой... А, ну кашу, кашу. Я могу кукурузную сделать, да? Вегетарианский. О -о -о. Давайте сделаем. Это как ингредиент овощи идет. Кстати, суп. Все, так, ладно, отлично. Вот так вот делаем, такую кашку необычную. Солдовые ячмень, недостаточно топлива. Вот так, чтобы прям всегда было топливо. Здесь топливо есть. Делайся. В лагере лиэль. Ладно, давайте лагерь доделаем. Так, лагерь доделаем все-все в работе заказать теперь надо заказать Я хотя хотел вот эту штуку поставить так как пока что вот так так и что а вот пшеничная мука ячменная мука а давай пока делайся ячменная мука чем-то все само все само крутится все само вертится вот это прям вообще красота канделябру вот так поставить я думаю Здесь я прямо вокруг него могу обойти. Вот и все. Уборочку делаем вечернюю. Все отлично. Кошечки попить есть. Теперь семена. Теперь поехали. Семена ячменя. 10 штук нужны. Потом семена пшеницы. 10 штук. Потом семена кукурузы. 10 штук. Они растут по 3 дня. Это очень долго. Очень. Это как бы целом в три этапа это правда долго, потому что ну ничего по-другому не скажешь ну рожь мы тоже сразу 10 штук закажем как бы всех семян так семена 4 1 2 3 4 росток дуба не 10 ребра стоит 1 2 3 4 5 4 4 еще у нас 99 серебряных остается хотя ладно нет возьмем еще 9 серебряных есть 9 серебряников есть нам нужно мясо свинина курица рыба кстати рыбу рыбу мы могли бы взять молоко лук паре это овощ лук кстати дешево В принципе все достаточно дешево там по моему там где звездочки они дешевые и точно точно или это рандомный ингредиент что кстати полезно так тимьян Давайте ингредиент трава А давайте возьмем а, Сначала мы возьмем курицу Где она там? Угу. И тимьянчику Во! Ой, а у нас, кстати, перебор это самое Давайте, ладно, одну курицу Нет, надо Так, ладно, давайте один тимьян уберем Берем тимьян, вот У нас на два сети На две бронзы больше получается Ну ладно, ничего страшного, мы потом заработаем золото Все, заказ пошел Отлично Киса, сердечко повышается Все хорошо идет вообще. Так, а здесь у нас что есть? Вы что, что налить нету? Налить нечего Налить нечего А каша пошла сюда Вот, отлично Каша там должна была приготовиться Отлично, у нас теперь Кукурузовая каша, по-моему Давай еще обычную кашку Приготовим Каша, оказывается, улетает вообще в лед Вообще прям, прям... Календарь я, кстати, перевесил Почему? Потому что Он мешает Я хочу обслужить клиентов, а он открывает календарь Еще открылась новая репутация Теперь навыки Отлично, мы можем качать навыки Чаще торгуйтесь Это Цена продажи, прибыль Вот это, конечно, крутая штука, но она вырастет Цена покупки дешевле Цена продажи дороже И прибыль от продажи еще дороже ну, точнее, от продажи, как я понимаю, через магазин. Если я покупаю, я думаю, что-то продавать смогу. А, но меня интересует земледелие. Мы его точно качаем, земледелие, 100%. Потому что чем больше у нас земледелия, тем лучше. Скорость и так далее пока не очень интересует. И торговля. В принципе, пока так. Я бы вообще все разбивал по чуть-чуть. Но уровень не даст. Потому что уровень опыта, репутации только дает уровень. Нам все прокачивать не даст. Поэтому придется думать. Так, еще гвозди. Сколько надо гвозди на лавку? 10. О, вообще красота. Так, теперь лопата. Да, это долго будет. Ой, это будет долго. Почему нельзя отметить, допустим, территорию... О, спать хочет. Два часа ночи. Все хорошо. Так, главное посадить, что уже есть. Потому что тогда боюсь не успеть что-нибудь сделать не так. Блять, это правда так долго, ешки. Да что ты делаешь? Так. И быстренько пошли взделывать землю. Да-да-да-да-да-да. да. Я слежу, я слежу, все нормально. Не переживай. Надо еще успеть посадить. Так, ведь, по-моему, когда я в инвентарь перехожу, он это самое. Так, 2.35. А хотя, может быть, и так можно спать завалиться. Так, 7. Блять, они же не приехали. А я такой, а я тут такой, то самое Лак, ладно Так, гвозди есть, отлично а, Медный лист пока А, стоп Вот так, так, 2.45 я должен сейчас добежать Лучше с камня делается, все, ран Ну не успею, ну ничего, спать там, лягу. Давай 50 давай, давай, давай, давай, давай Давай, я успею Да куда ты там застреваешь-то в проходе? Успею, успею, успею. блять, не успел. Опять не успел. Зато рядом с кроватью. Ну, в принципе, в принципе, но он все равно в кровати просыпается. Лучше бы он, кстати, просыпался там, где и засыпал. Okay. <laughs> Было бы более канонично, если честно. Так, мы, кстати, сейчас суп сможем сделать. Думаю, что стоит это сделать. Так, ячменная мука, она потом пригодится. Пусть пока делается. Вода кончилась. Так, ну мы сейчас сюда вернемся. У нас, по-моему, конч... бочки кончились, да? О! Все, у нас все две бочки закончились. У нас уже тут два напитка. Мягкий лагерь и просто лагерь. Ой, кошечки попить еще налить. О, отлично. Так, огромный стол. Вот так. И две лавки надо будет заменить. Пока что только одна. Так, отлично. Идем сажать. Мы забираем. Ну, до новой лавки еще куча времени. Надо будет, на самом деле, гвозди уже, наверное, покупать. А я не могу, прикиньте, за нее зайти. Почему? Придется пята. Чуть-чуть это самое. Переехать. Подождите, надо было бы считать сколько кубиков, если честно. По 10, чтобы было, прям вообще красота. красота. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ага. Минус два, да, надо как-то сделать? Минус два. один. Да, блин Получается правильно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вот вообще красота. Так. Ну и в зависимости от того, сколько мы будем сажать. О, хорошо. Да тихо, тихо, тихо. Тих. Так. А, Б. Во, красота. Теперь сделаем землю. Так, чтобы у нас хватало... Ой, ой, ой. Ой, уже закончил, пора. Да я понял, да я понял. Так у нас сколько у нас ростков у нас 4 4 4 и все ты вправду вправду 4 ростка 4 1 2 3 4 О, а что у меня тут посажено вообще? так ладно Начнем с рандома в принципе. так отлично а, это кукурузка. Ой, вообще красота. Так, я на первое время еще вот так вот сделаю. О. Так получилось, потом засажу. Вот, и времени очень много не отнимает. И по 10, по 10 в принципе нормально. то должно прям вполне хватить. Так, ладно, камень фигамень. Начало... Это железо, по-моему, да? да? железо, отлично Но мы же еще и дерево заказали Кстати Кстати, 4 Росточка А что все траву то зарастает? Я, наоборот, от нее избавляюсь она зарастает, зараза О, красота Дерево тоже, получается, растет не в три этапа, а в 4 или в 5 этапа. Ну, дней этапа, я считаю, не. Так, да я отошел. Так, сразу, сразу, сразу, сразу. А, у нас, оказывается, почему меди-то много? Потому что у нас меди-то 2. Вот оно что, вот оно, еще одна медь. Вот оно что. Ну, я думаю, там гвозди и так далее покупать-то можно. Уголь обязательно надо добыть. Камень пока ладно, фиг с ним. Бог с ним. С этим Угля а главное тоже хорошо, что два. Потому что мы, получается, 3-4. Ну, 3-4, да, бываем так. Один полированный камень. Но он быстро делается, да, он быстро делается. Хорошо. Блин, конечно, могу под ней ходить. Так, железные гвозди пошли. Мне еще одна скамья нужна. 30. А ч ⁇ так много-то поменьше нельзя было? Так, ладно, беру свои слова. Ой, я не то делаю. Ой, я не то делаю. Ой, блин. А ладно, быстро делается. Фух. Ладно, пригодится. Пригодится. Топлива не достаточно, прикиньте. А, там же по пятнарику, кстати, много. Мне ступка нужно. Потому что я и до этого камень добывал, не задумываясь. 30 уже есть 10. Вроде сейчас будет готово. 757. 7 Скоро можно будет еще одну новую эту открыть. Как она называется? Ты скажи, я скажу. Так. Пока... Пофиг на открытие магазина. Мы пока его усовершенствованием Занимаемся. Магазин я вон вне, вне серии денечек подержу. Так, здесь все. Здесь все, да. Здесь нет. Дров. А сколько у нас дров? Я что-то не посмотрел. Дерево кончается. Ее, Надо сейчас прям усиленно заказывать дерево. сейчас вот я последнюю лавку сделаю. Каменную лавку ты не сделаешь. Не, ну в теории сделаешь, но. Но мало кому понравится, не сидеть. Так, все, большая скамья. О! И тот мал... А тут а детский стол. Ну, вот, в принципе, блядь. Средний стол и маленький стол, в принципе, можно убрать. В принципе. Но зачем? На него могут сесть люди. Все, все, что я могу сделать, это дрова. У меня нет дерева. У меня кончилось дерево. А, вот эти вот самые, вот эти вот, вот эти вот стоят. О, смотрите, подешевели. 9.75 теперь стоит. Не 10 ровно, а на 25 серебряников меньше. О, так, так, так, так, так, так, так, так. Еда. Тимьян, понятно. Курица. Кстати, подешевел на 5 всего. М -м -м -м -м -м. Так, ладно, это... Пофиг. А, стоп, я же хотел посмотреть, продаются ли гвозди. Нет. Нет, их нельзя купить. Можно уже купить готовую мебель. Угу, угу, угу. Кстати, сундук надо будет купить. Лежанка. ладно, есть. Кровать. Собор и зверек. Идеальное ограждение. О! Блин, а жаль. Это, кстати, небольшой минус своего рода. А ты что, тут ничего не делаешь? Потелай. В принципе, все. Это факел. Здесь можно факел все Большая полка. Сюда можно положить много вещей. 73, нифига себе. Так, так, так, так, так, так, так, так, так Бочка нам. А, у нас бочка хочется. Ну, это ладно, это не, не, не проблема. Блин, придется заказать. Придется заказать ростки, потому что дерево это прям, ну, прям, ну вот прям. Так, пока там лавка делается. Сколько еще прошло времени-то? Уже все, уже заканчивать пора. Так, а из интересного, что еще можно показать? Что у нас тут еще есть? А, суп хотел, да, сделать, по-моему? По-моему, я хотел еще сделать суп. Так, и так. Могу, могу вегетарианский сделать, правильно? А могу сделать... А, могу сделать овощно-куриный. А могу делать отдельно. Овощной и куриный. Вегетарианский, да? Ой, ой. Вегетарианский супец. Так, надо, кстати, суп. О, да ладно, он долго варится. Ой, вот это уже, конечно, прям проблема. Немножко. Ну, небольшая такая, нам проблема. Смотрите. Надо будет сейчас потом красиво все расставить. Все сделать... Видера, конечно, не хватает Это, конечно, беда небольшая Так, ступка хватает, ступка хватает Полчасика делается, недолго Для игрового времени это недолго Так, все, отлично Есть все Есть все Предполагаю, что в будущем я все и сам смогу сделать Типа те же самые генделябры и так далее и тому подобное То есть не покупать так, А, это закрытие закрыть интерфейса так, а что у нас там это самое? В принципе, всего хватает. Ой, не просто. <смех> <смех> так, овощной супчик. Почему сразу вегетариан? А, ну в принципе логично, но все равно. Так, суп весной куриный. Это мы пока делать не будем. Это у нас достаточно. Муку. Мука. Мука. Два. А можно переместить вот это вот сюда. Если вы разместите в контейнер на кухне, какие-то получше доступ к его содержимому. Ой, как хорошо. Я по этому поводу его, в принципе, сюда и поставил. Так, воду мы будем сюда носить с собой. Кукуруза, это, это, это, суп остается, ячмень, дрожжи здесь остаются. Нет, суп, мы забираем. А все. А все. Дрова, это понятно. О, вот мука тоже сюда идет. У нас две лавки отлично. Куда тоже сюда идет? Супы и лагерь хуяки. Это все остается здесь. Все. Так что подписывайтесь на канал, ставьте просверх, предлагайте игры для обзоров. Спасибо, ребятчики Заходите в этот бар. Пока-пока. Будем ждать вас.